Добрый день или вечер, представляю вашему вниманию песни моего друга и коллеги Вячеслава Томенко. Приятного просмотра. Жаль, для тебя все было не всерьез. Хрос, Хруста любви, предательство а за окном везде стучит копель, как будто о любви природа плачет, слезами дождь стучит. Мое окно, это ничего уже не значит, кто предурал предаст повторно, как вот удар избежать. Простите. Но сердце очень больно жар зубы снова боли чтобы дальше жить тебя прощаю зачем напрасно болишь? Зарекаюсь, навсегда прощаюсь. Я тебя уеду навсегда. Затру твой номер в телефоне, А за окном везде стучит капель, Как будто о любви природа плачет. Не значит, кто предураз, предаст повторно. Как ночь удара избежать? Простить но сердцу очень больно. Жев бы снова. Снова боли ждать, чтобы дальше жить. Тебя прощаю. Зачем напрасно боли ждать? Я зарекаюсь навсегда прощать. Мало силы I'm hey. За спасение молят, За спасение строю оставшихся. Погибают. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.